Возможно ли одному человеку, да еще и в зимний период, без буровой бригады, пробурить сложную по конструкции и глубокую скважину на воду? Испытываю это на себе. Ведь помимо спускоподъемных операций, монтажа буровой и раскладки бурового инструмента, в бурении на воду существует много как бы невидимой вспомогательной работы. В частности, в бурении с промывкой для этого еще нужна и вода. Бывают случаи, когда за смену приходится ездить за водой до восьми раз. Практика показывает, что объема водовозки мало никогда не будет. В качестве шасси неплохо подходит военный вездеход ЗИЛ-131. Моя машина 1974 года выпуска, и она в прекрасном состоянии. Это сейчас в этом поле нормальная для такой техники накатанная дорога. Как я ее пробивал на зелу сразу после обильных снегопадов, я покажу уже в ближайших видео. А пока немного о дополнительной работе в бурении. Это подвоз воды. Моя машина оборудована очень мощным самодельным гидравлическим бортом. Как вы уже догадались, на такую огромную погрузочную высоту кузова ЗИЛА буровую установку я загружаю именно этим гидробортом. Напомню, что вес станка без малого 3 тонны. Также этот гидроборт идеально подходит для погрузочно-разгрузочных работ. Зимой забор воды производим прямо со льда. Длинная дистанция подачи воды с водоема в водоводку Производится обыкновенной мотопомпой помпой и пожарными рукавами. Что интересно, хаотично уложенный в кузов автомобиля пожарный рукав не доставляет хлопот при последующем заборе воды. Ледяные пробки в нем отсутствуют. Проборенная рыболовным вором лунка во льду, как правило, не замерзает. Даже за ночь. 4 куби-тейнера в кузове я соединяю самодельным коллектором из полипропиленовой трубы. Это очень удобно при наполнении и сливе водовозки. По завершении забора воды складываю все рукава и помпу и отправляюсь снова на скважину. Для перевозки мотопомпы в зимний период отлично подходит рыболовные сани, позаимствованные у товарища рыболова, забросившего зимнюю рыбалку. Надеюсь, что это видео станет как бы анонсом к последующим видео о бурении сложной и глубокой скважины на воду одним человеком. Приехав на объект, сразу растягиваю рукава к зумфу. Поскольку данная процедура выполняется в начале и на протяжении всей смены буровой станок я еще не запускал. И это отдельная история. Самый лучший способ не узнать стоимость нового гидроблока бурового насоса это слить его на ночь. При утреннем запуске закрываю крышки всасывающей линии, соединяю разомкнутые рукава нагнетающей линии, заливаю через нагнетающую линию бурового насоса горячую воду и начинаю работу. Естественно, при надобности готовлю пуровой раствор. При бурении на полном поглощении перед поездкой за водой я никогда не оставляю инструмент в открытом стволе, а всегда поднимаю до интервала обсадной трубы. Определенная ловкость и навык позволяют одновременно стоять и на рычагах, и на элеваторе, а также одновременно ездить за водой и выполнять много другой мелкой работы. В ближайших роликах постараюсь более подробно рассказать об урении именно этой скважины от первого лица. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, звоните, если у вас есть какие-то вопросы. Делитесь этим видео и до новых встреч!